Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Колондина. И я сразу хочу напомнить о том, что я все-таки, я психолог, я не финансовый консультант. Вот помните о том, я когда говорю о деньгах или о деньгах, и так, и так правильно говорят, я имею в виду про финансовую именно энергию, да, и еще одна вещь, о которой я хочу сказать, что я ни в коем случае не даю рецепты. и я не говорю, что делайте исключительно так и будет вам счастье, и что нужно делать только так. Я даю инструмент. Вы хотите этим инструментом воспользоваться, чтобы что-то изменить. Берете и пользуетесь. Если у вас все хорошо, знаете, как говорят программисты, что если все работает, то не нужно ничего улучшать. Вот если у вас и так все хорошо, то не нужно прямо вот делать так, как я говорю. Но если вы хотите что-то изменить, то причины могут быть и такие, о которых я говорю. Вот поэтому я с удовольствием. Хочу развернуть эту тему. Мне еще одна шальная мысль в голову пришла. И вот сейчас поделилась ей со своим стилистом, она присутствует на прямом эфире, помогает мне. Но я пока вам не буду с вами делиться, я уже боюсь давать какие-то обещания. Я хочу начать с того, что буквально после того, как я приняла решение все-таки провести этот прямой эфир. Я увидела, вернее, мне написала одна девушка с таким вопросом, прислала рекламу одного психолога, в котором было высказывание, что складывание денег на черный день и ведение подсчетов приводит к бедности, приблизительно так. Там была немножко другая, может быть, порядок слов, но смысл в том. И она говорит, это противоречит тому, что говорите вы. Не вижу ни одного противоречия. Я с этого, собственно, и хочу начать. Потому что те, кто проходил мой марафон расширения финансового сознания, который мы ведем вместе с Леной Блиновской, я там отдельно говорю, прямо даю тему про бюджет и говорю о том, что вести таблицу, почет бюджета, это хорошо, это полезно. И подушка безопасности в плане того, что я за подушку безопасности, я за то, чтобы деньги накапливать. Подушка безопасности не равно, не означает ни в коем случае складывание денег на черный день. Я за то, чтобы деньги работали, потому что деньги ⁇ это энергия. И Знаете, особенно сегодняшний день, или вот я еще я думала, какой бы пример привести. Вот расскажите, что деньги складывать в отдельное там какое-то пространство, деньги на счет, вкладывать в какие-то акции для того, чтобы они росли. Сказать это каким-то супербогатым людям... Знаете, это напоминает такой мем, где-то когда-то видела, что берут интервью у Билла Гейтса и у Марка Цукерберга и спрашивают, как вы разбогатели. И Цукерберг говорит «Я никогда не свистел», а Билл Гейтс говорит «А я никогда не выносил мусор в темное время суток». Ну, это как бы смешно, да, понятно, что это шутка. Ну, вот примерно так говорить, что не нужно откладывать деньги для того, чтобы их было чуть-чуть больше, чтобы их был излишек, чем они есть, не сливать всё, всё, все деньги, которые есть в наличии. Ну, это просто смешно. Поэтому я не говорю о черном дне. Подушка безопасности не означает черный день. Но! Как показал опыт, те люди, которые откладывали, например, в восемнадцатом или в девятнадцатом году деньги для себя, для своей семьи, для своего бизнеса какую-то часть, могли комфортно пережить сложные времена и у них было время перестроиться в новых условиях. Вы все прекрасно знаете вот это вот слово на букву К. Вот, поэтому это полезно. Опять-таки, подушка безопасности, если вы накопили, например, на три месяца или на полгода вы накопили какую-то сумму, дальше продолжаете накапливать эти деньги, которые вы уже накопили, вы можете во что-то вложить, вы можете что-то купить. Будет здорово, если вы приобретете что-то такое, что будет приносить вам дополнительный доход, начиная от акций, заканчивая там, покупкой недвижимости, например. Это может быть все что угодно. То есть куда вкладывать уже деньги для того, чтобы они росли и размножались? Это уже, пожалуйста, к финансовым консультантам. Да? Ко мне просто сам принцип о том, что, когда у вас чуть-чуть больше, чем вы тратите, это всегда лучше, чем то, когда у вас денег впритык или их меньше. Следующий провокационный посыл да, в этом был. Это то, что ведение подсчетов приводит к бедности. То есть там, что на что потратить? Столько там на мороженое, столько-то еще на что-то. Смотрите. Собственно, мы подходим сейчас к вопросу, для чего, зачем вести таблицу бюджета. Я рекомендую повести таблицу бюджета хотя бы три месяца для того чтобы понять вашу энергетику, которая проходит вот именно вот этого финансовая энергетика, которая проходит через вас. Есть так называемый гигиенический минимум, который вы обязательно будете тратить на себя. Это включаются какие-то обязательные расходы. И тогда вы будете понимать, сколько денег вам точно необходимо, и какие деньги у вас остаются, если они остаются, конечно, излишек. Я еще раз подчеркну: я категорически против того, чтобы экономить. Я очень сильно за то, чтобы зарабатывать и получать денег больше. Именно поэтому я веду все эти финансовые марафоны. Я возражаю против экономии, я возражаю против того, чтобы не тратить деньги на какие-то удовольствия. Это все очень сильно украшает нашу жизнь, и я это очень сильно приветствую. Поэтому, когда вы будете видеть, куда идут ваши деньги, вы будете понимать, где вы можете доставить себе удовольствие и на какую сумму. А если ваши запросы высокие? Потому что можно мечтать о поездках каких-то дорогих, можно мечтать о хороших машинах, можно мечтать о хороших домах. Но если вы не знаете, сколько денег у вас на ваш гигиенический минимум, то все эти ваши мечты и желания будет воплотить сложнее чем если когда вы будете знать, сколько вам денег нужно на комфортную вашу жизнь? Вот для этого все и нужно, нужно делать. Потому что психика наша работает следующим образом. Знаете, вот, вот эта вот фраза, что ищите и обрящите, я бы ее повернула по-другому. Тот, кто ищет, тот обрящет. То есть, когда у вас есть цель, когда у вас есть стремление, ваше подсознание начнет искать возможности и способы получения еще больших денег, чем те, которые есть у вас в распоряжении. И еще одна вещь, о которой я хотела сказать, вот по поводу гигиенического минимума и вот этой вот таблицы бюджета. Я сейчас буду называть совершенно условные цифры с потолка, потому что понятное дело, что все семьи разные, все люди разные по-разному зарабатывают. Вот условно. Ваш гигиенический минимум, например, 100 тысяч. Даже валюту не называю. Вот примерно 100 тысяч. И вот пришло время, или вы решили, что вы хотите купить машину, а зарплата ваша условно 130 тысяч. И вы понимаете, что вы, в принципе, неплохо зарабатываете, вы неплохо живете, и вы, в принципе, можете себе позволить купить автомобиль, и будете совершенно спокойно платить кредит. Если вы не ведете таблицу вот эту своего бюджета, своих доходов и расходов, то вам может показаться, что кредит, например, в котором вам необходимо выплачивать 40 тысяч, он будет для вас совершенно комфортный. Ну да, где-то там какое-то время вы будете испытывать какие-то дискомфорт, какие-то неудобства, но зато вы будете с машиной. Но вы при этом еще можете не учитывать, что машину необходимо застраховать, ее необходимо обслуживать. Хорошая машина требует дорогого обслуживания, ее нужно заправлять, хорошая машина потребляет бензина э, прилично, ее нужно заправлять хорошим бензином и так далее. То есть еще дополнительные расходы появляются. И таким образом... Выплачивая кредит, вы начинаете автоматически отнимать от своего гигиенического. Сколько денег вы можете потратить на автомобиль, да, и колеблясь именно в той сумме в излишке можно пойти несколькими путями. Можно купить машину попроще, но вы, например, не хотите попроще, тогда можно сначала накопить немножко больше для того, чтобы кредита выплачивать немножко меньше. Это я вам сейчас просто привела пример, который кажется, что он не относится к психологии, а он относится исключительно к каким-то экономическим расчетам, но на самом деле нет, потому что м -м, вот это ваше внутреннее состояние и необходимость экономить в какой-то момент жизни, оно действительно начинает высасывать ресурсы. И в этом плане тогда это действительно становится плохо энергетически для денег, для финансового потока. Вот, Поэтому я считаю, что нужно хотя бы приблизительно знать свои расходы, хотя бы приблизительно вести таблицу бюджета, но не в уме, а обязательно прописывать на бумаге. Мне задали очень интересный вопрос вчера, Девушка написала, что говорит мне так лень вести эту таблицу. Я пользуюсь Тиньковым, и там так хорошо все расписано, видно, что на что потрачены деньги. Смотрите, само ведение таблицы это одно. Самое важное в этой истории это анализ этой таблицы. То есть, если вы можно пользоваться этой услугой из тиньков, Она действительно очень удобная и действительно очень хорошо показывает расходы, нюансы и так далее. Значит, если вы пользуетесь только тиньковым и больше вообще ничем, то это, безусловно, идеальный вариант. Но самое важное в конце месяца или там выбрать какое-то число, 20, например сесть и проанализировать что на что вы потратили, что для вас является минимумом, что вам необходимо для развития ваших котелок, сколько денег вам нужно еще для полного счастья и тогда ваш ум будет стремиться находить вот эти вот пути для развития, потому что каждый человек сталкивается все равно с тем, зарабатываю 10 тысяч, хочу зарабатывать 50. Зарабатывая 50, хочу зарабатывать 100. Кажется, когда я буду зарабатывать 500 тысяч, все мне больше уже ничего не нужно будет. Это все самообман. С ростом доходов растёт, растут расходы, растут хотелки, и это здорово, и это нормально. И в этом случае как раз помогает вот это вот введение таблицы. Это как просто путеводная звезда, и возвращаться к нему время от времени, я считаю, что просто очень сильно необходимо для того, чтобы вы понимали, на каком вы уровне. А уж во времена наши сложные, того, что сейчас происходит в мире, неустойчивое вот это вот состояние с работой, с заработками, оно вообще очень сильно помогает. Еще раз про подушку безопасности. Для чего она делается? Для того, чтобы если идет что-то не так, для, того, для этого чтобы у вас была комфортная возможность изменить ситуацию, повернуть ее в необходимую вам сторону. Мне кажется, что я впервые услышала об использовании именно подушки безопасности от Оскара Хартмана. Он рассказывал, когда он там начинал какой-то бизнес, по-моему, когда он уже приехал в Россию, я могу сейчас где-то в каких-то деталях ошибиться, но точно это от него была эта история. Значит, в какой-то момент у него был провал в бизнесе, и он не знал, что ему делать, как ему дальше продолжать, но у него была подушка безопасности. И на протяжении полугода он какое-то время там, выжидал, придумывал новые бизнесы, и именно эта подушка безопасности помогла ему комфортно продержаться в той ситуации, которая возникла, и дальше начать новый бизнес с новыми силами. Собственно, так делают большинство бизнесменов, да? я боюсь сказать прямо сто процентов бизнесменов, да? но те люди, которые серьезно занимаются бизнесом, у них есть всегда деньги для того, чтобы, если что-то пойдет не так, чтобы они могли комфортно этот кризис прожить. Вот. И давайте подходим к душещипательному вопросу, что же такое раздельный бюджет и зачем он нужен. И я с удивлением обнаружила, что очень многие люди воспринимают раздельный бюджет как вселенское зло. И меня это просто очень сильно удивило. Я хочу дать разъяснение. Смотрите, раздельный бюджет совершенно не означает то, что нужно прятать, скрывать доходы от супруга или супруги, что каждый сам по себе. Сейчас, вот я прямо даже зачитаю, такая прямо агрессивный, такой был комментарий, можете закидать мне гнилыми яблоками, но для семьи более чем странный совет. Может, для денег так и лучше, не знаю, не проверяла, но для семьи сомневаюсь. Я бы не поняла мужчину, который бы мне сказал, мои деньги это только мои деньги, а ты хоть мне и жена, но живи, как хочешь». Я ни в коем случае не утверждаю, что каждый должен жить сам по себе, если это мужчина и женщина которые сами решили связать свою жизнь друг с другом, и теперь ну, каждый на каком-то расстоянии, да, и живи как хочешь. Если люди собираются создать семью или создали семью, то, конечно же, у них появляются какие-то обязательства, и, безусловно, какие-то договоренности. Но. Вот <свят> те, кто был на марафоне расширения финансового сознания, понимают, в чем нюанс. Так вот, что же такое раздельный бюджет? Раздельный бюджет ⁇ это когда у каждого члена семьи есть какие-то деньги. Это не обязательно должны быть поровну деньги. Или только мои, а это только твои. И на эту территорию не заходи. Но какие-то деньги, которые в обязательном порядке являются энергетической частью ну, каждого из партнеров. Для чего это делается? Я, во-первых, за то, чтобы каждый из членов семьи, когда он получает свои собственные деньги, 10 процентов откладывал. Ну вот, на что угодно. Это может быть на хотелки, это может быть на это, кстати, может быть не обязательно 10 процентов. Это может быть и 5 процентов, если вы больше не можете отложить. Или это может быть какая-то круглая сумма. Да если вы будете просто там откладывать по тысяче каждый месяц на протяжении 20 лет, это уже тоже будет какой-то существенный результат, если вы еще положите эти деньги под сложные проценты. То есть, во-первых, какую-то часть, чтобы можно было отложить, это исключительно для энергетической подпитки. Я еще раз повторюсь: что люди разные, возможности у всех разные. Хорошо, если каждый может откладывать столько, что через год он купит машину, например. Но даже если не может, все равно это важно. Прочтите, пожалуйста, вот знаете, я рекомендую и в марафоне рекомендую, и вам сейчас порекомендую: прочтите, пожалуйста, две волшебные книги. Первая это самый богатый человек в Вавилоне, и вторая это пес по имени Мани. Это прям очень такие важные книги. Их можно и подросткам читать. И они действительно очень сильно включают сознание и отношение к деньгам. Раздельный бюджет предполагает то, что, безусловно, конечно, будут какие-то общие расходы. Но он и предполагает то, что у каждого из членов семьи будет какая-то часть, может быть, даже самая небольшая, но которая энергетически будет считаться его. И важно эти деньги подержать в руках. Можно, конечно, просто договориться, что вот себе такая сумма да или там вот у меня такая сумма и я ее например вкладываю в общие расходы какие-то но я за то чтобы оставлять хоть немножко для размножения если хотите денег и я сейчас подхожу к части вопроса когда очень часто повторяющийся вопрос, у меня, например, нет своего собственного бюджета. У меня нет своего собственного дохода. Я деньги получаю только от мужа. Или там вот был такой комментарий, что девушка пишет: У меня четверо детей, я сижу в декрете, у меня дохода нет. О каком раздельном бюджете вообще может быть речь, когда работает только мой муж? Слушайте, вот, знаете, я. Хочу обратить ваше внимание, что такое отношение к себе ⁇ это обесценивание самой себя. Потому что сидеть с четырьмя детьми ⁇ это невероятный труд. И если брать по энергетическим затратам, что вы вкладываете вот в это вот сидение, то неизвестно еще сколько зарабатывает боль кто больше зарабатывает вы ли зарабатываете больше экономя мужу воспитателя няню таксиста который возит этих детей по всяким кружкам человека который готовит еду человека который занимается уборкой еще при этом вы жена то есть вы как-то мужу уделяете внимание наверняка это все требует, естественно, энергетических затрат, и, естественно, вы выполняете полноценную работу. Поэтому те, кто говорят «я домохозяйка, у меня нет денег, я не получаю вообще никаких зарплат, о каком бюджете можете речь» — вот о каком. Договоритесь со своим мужем или не договаривайтесь, опять-таки. <смех> я же говорю, что я даю исключительно инструменты. Хотите, берите, не хотите. Если вас все устраивает, то окей. Ну, значит, вы живете хорошо, комфортно, вам не нужно ничего менять. Но если вы хотите что-то приумножить, что-то изменить, попробуйте. Договориться с мужем о том, что он будет выделять вам зарплату за то, что вы сидите дома. За то, что вы занимаетесь бытом, за то, что вы готовите кушать, за то, что вы убираете, за то, что вы стираете, за то, что вы гуляете с собакой, за то, что вы смотрите воспитываете детей, за то, что вы ходите, решаете какие-то дела, там, например, коммунальные какие-то вопросы решаете, за то, что вы ходите в магазин за продуктами. Это вся работа. И эта сумма, которую он будет вам выделять, для вашего бюджета. Может быть небольшой, может быть совершенно какой-то маленькой. Но когда вы будете эту сумму получать, и если вы от этой суммы отложите 10%, ваша э, финансовая именно энергия начнет приумножаться и расти. И таким образом она будет укреплять энергию вашего мужа. Если при этом вы будете еще вести таблицу доходов и расходов и желать себе какие-то хотелки, вероятность того, что ваш муж начнет получать выше зарплату, очень сильно повышается. И это и в комментариях писалось. И... Ну, то есть, когда вы ведете правильно, когда у вас меняется мышление на финансовое, когда вы поворачиваетесь в финансовую сторону, то, что растет зарплата у вашего партнера, это естественно, даже если он этим не занимается. Но договоритесь, чтобы он вам, ну, у него поднялась зарплата, значит, соответственно, и у вас за ваше ведение домашнего хозяйства тоже должна подниматься зарплата. Ну, это если договориться, да? Не должна. Может, это как вы об этом договоритесь. Есть мужья, которые получают маленькую зарплату, это я выхватила комментарий, и не хотят зарабатывать больше. И Есть такие мужья. Именно поэтому я за то, чтобы женщина реализовывала себя в том числе. Но это уже это вопрос другой немножко. Да? Это вопрос внутренних договоренностей. Я говорю, займись собой. Вот у меня в кабинете. Да? Займись собой. Занимайтесь собой, занимайтесь своим развитием, не оглядывайтесь ни на кого. И тогда вы будете успешны, и все у вас будет. И зарабатывайте столько, сколько вы хотите, если не зарабатывает ваши мужья. Вот. Поэтому к женщинам в декрете я отношусь с огромнейшим уважением. Я считаю, что это очень серьезный труд. И если вы себя не будете ценить, то и вас никто не будет ценить. Знаете, есть такая... Я вот только не знаю, кто это сказал, но известное тоже высказывание, как бы Нираевская это сказала, что человек, который экономит, все время экономит на себе, вызывает только одно единственное желание сэкономить на нем. То есть, если вы жена условно своего мужа, которая себе ничего не позволяет, не покупает, не заботится, не следит за внешним видом, не нужны деньги ни на что, да? все только мужу и все только о детям, то когда появляется, например, увеличивается у мужа доход, вероятность того, что он будет ей давать деньги, чтобы она занялась собой и стала на себя тратить больше денег, покупать себе, например, одежду равна практически нулю. Потому что если привыкли к тому, что ну, она все равно на себе все время экономит, ну, ей деньги не нужны. Ну вот как-то так. И это не только на человеческом уровне, и на уровне Вселенной в том числе. Когда Вселенная видит, что вам деньги не нужны, то зачем ей вам посылать деньги? Поэтому желание иметь что-то материальное, да, улучшать свое материальное положение. Оно тоже помогает развить ваше финансовое мышление, увеличить вашу финансовую емкость, если вы хотите, повторяю. Есть люди, которым это все не нужно, которым это все чуждо. Главное быть хорошим человеком, чтобы тебя уважали и вообще можно вести монашеский образ жизни. Можно, но мне больше нравится как-то с деньгами, мне веселее, чему и вас с удовольствием поделюсь инструментами, которые у меня есть. Следующий вопрос, который тоже в большинстве прямо случаев, с которым я сталкиваюсь, относится к общему бизнесу и вообще ведению бизнеса. «Что делать, если у нас общий бизнес, соответственно, общий доход? О каком разделе может идти речь, если у нас общий бизнес?» я сейчас буду говорить вещи которые очень многим могут не понравиться которые могут задеть но я вас прошу особенно если вас это заденет пересмотрите это видео через полгода когда остынете значит если у вас такой бизнес который приходит, приносит вам доход кто-то из вас собрал эти деньги муж например или вы не имеет значения и распределили их потратили на семью, это не бизнес, это игра в бизнес, потому что бизнес или это самозанятость, которая помогает вам прожить в наше сложное время более не менее комфортно. то есть вы там условно купили подешевле продали подороже да не обязательно так, может быть вы что-то производите или вы там что-то другое делаете да это значение не имеет. Ну вот у вас есть какая-то прибыль. это больше похоже на самозанятость, а не на бизнес. Что бизнес подразумевает? Бизнес подразумевает сотрудников. То есть, если вы работаете вдвоем, то значит, кто-то из вас наверняка выполняет функции директора, кто-то выполняет функции бухгалтера, кто-то выполняет функции, например, водителя, кто-то выполняет функции, например, менеджера по коммуникациям, кто-то выполняет функции маркетолога, кто-то выполняет функции продавца. Кто-то выполняет еще какие-то другие функции. У меня онлайн-бизнес основной, да, и у меня 50 человек персонала при этом. То есть каждый бизнес предполагает, что у него будут сотрудники. И если вы вдвоем в этом бизнесе выполняете какие-то обязанности, сядьте вдвоем и распишите, кто сколько чего делает. Муж, например, директор, вы бухгалтер. Директорская зарплата, бухгалтерская зарплата. А следующая, маркетолог. Вы, например, занимаетесь тем, что вы наладили рекламу, рекламную кампанию. Отлично. Значит, вы получаете еще вам плюс зарплата маркетолога. А муж повез товар из одного места в другое. Значит, у него еще... Зарплата логиста и водителя, например. Можно еще и грузчика, если это какой-то крупный товар. И так далее. То есть вы выполняете определенную работу, и этот ваш общий доход очень легко, на мой взгляд, очень легко разделить на два бюджета между мужем и женой. Ну, то есть это твой заработок, это мой заработок. Можно сказать, какие мы молодцы. И каждый внес какой-то ощутимый вклад. Следующее, что еще важно, снимать абсолютно весь доход с бизнеса. Нельзя ни в коем случае. У бизнеса точно так же должна быть его собственная подушка безопасности. Если подвели поставщики, кто-то что-то не вовремя заплатил, в банке арестовали счет, еще что-то, ну может быть всякое, все что угодно. То есть из той суммы, из общего дохода, который дал вам ваш бизнес, нужно сначала отложить деньги на непредвиденные обстоятельства, на накопления. Лучше получите премию в конце года. Сами себе выпишите из этих денег, которые были у вас на всякий случай для ведения бизнеса. Что-то обязательно, какую-то часть нужно выделить на рекламу, какую-то часть нужно выделить на закупку продуктов на развитие и так далее на масштабирование бизнеса опять-таки да то есть если у вас один филиал вам хочется получать больше доход соответственно вам нужно открыть еще один филиал а это потребует денег и так далее и так далее то есть в этом случае вот как раз когда вопрос идет о ведении бизнеса я вообще не понимаю как можно ну я понимаю, <с2> бывает всякое, но я к тому, что вам необходимо научиться, тем более эти деньги разделять, и тем более, когда каждый из вас прямо сели, вот получили выручку, грубо говоря, за день, это возвращаем в бизнес условно вместе со всеми там с рекламами и так далее. Из подушкой безопасности это твое, это мое. Класс, поддержали эти деньги в руках, вы можете взять там какую-то свою часть, какую вы решите, 1%, 5%, 10%, отложили их либо на подушку безопасности, либо положили на какой-то депозитный счет для того, чтобы они размножались, либо купили акции какие-то, кто -то биткоины покупает. Вот. И, и так далее. То есть как уже ими распорядиться? можете пройти какие-то финансовые дальше обучающие курсы, как покупать акции, как деньги вкладывать и получать от этого прибыль. Но эти 10 процентов будут безболезненными. Вам не нужно будет выдирать из какого-то... Не нужно будет просить у мужа что-то делать с этим, забирать из бизнеса эти деньги. То есть, это те деньги, с которыми вы сможете экспериментировать, учиться на них и вырасти до финансового благополучия, финансовой свободы. На акциях можно очень хорошо научиться зарабатывать и сделать себе хороший доход или своим детям, например. Если вы будете, вот родился ребенок, и если вы будете там вкладывать по 100 долларов в акции, да, например, то через 18 лет к его совершеннолетию у него может быть хороший капитал, отличный. Вот. Поэтому я вот еще раз вернусь. Вот мне тут пишут, это называется резервный фонд по закону. Совершенно верно. Просто люди ведут бизнес, бизнес ведут общий, особенно, очень сильно по-разному. И я, бывает, сталкиваюсь с тем, когда, что... когда люди понимают, что надо что-то делать, надо открывать свой бизнес, потому что надежды на работодателя, например, нет, зарплаты маленькие, хочу зарабатывать много. Пойду в банки, возьму большой кредит, вложу это в бизнес получу прибыль и все будет хорошо. Вот для того, чтобы эту прибыль получить и для того, чтобы бизнес развился, нужно сначала разобраться в этих законах этого бизнеса. Нужно понимать, что вы будете делать, потому что не умея совершать эти вещи, вы можете пострадать. Особенно, когда люди берут кредит. Я вообще против кредитов, но... Я считаю, что кредиты очень обоснованы тогда, когда это касается бизнеса и когда это грамотный подход, когда человек точно знает, во-первых, что будет, если ничего не получится, то есть если у него есть план Б, и во-вторых, как этот бизнес будет развиваться. Давайте я уже пример приведу, раз я об этом говорю. Например, человек проработал большое время в каком-то ну, агентстве по недвижимости, например. Просто свежий случай у меня девочка знакомая. Она проработала 7 лет в агентстве по недвижимости. Она узнала очень много нюансов, И, то есть она накопила опыт, у нее появилась база и через некоторое время она решилась открыть свой бизнес. И ей для начала, для развития тоже требовалась довольно приличная сумма для капитала. Это офис, это вывеска, это оргтехника, это реклама. В рекламу особенно она много вкладывала денег. А рекламу, кстати, вот еще в интернете. Очень легко слить рекламный бюджет в интернете. То есть, это тоже есть свои нюансы. То есть хорошего специалиста найти это тоже достаточно трудоемкая вещь. Вот. И но она точно знала, сколько ей нужно денег, через какое время это все предположительно окупится. И у нее, вот она уже год работает, у нее отлично все получается. Прямо вот я очень за нее рада. Но этот человек знал, как она будет этот бизнес развивать. И вот она взяла, она уже половину кредита выплатила. То есть она довольно комфортно себя при этом чувствует. Вот. Поэтому это из серии экологичный кредит. И следующая вещь, о которой я хочу сказать, это взрослые дети. Потому что тоже довольно часто возникал вопрос, что делать. Вот ребенку, например, больше 18 лет. Должен ли быть у него его бюджет? Смотрите, я за то, что если ребенок учится, получает образование, то хоть 25 ему лет, хоть 27 ему лет, если он учится, родительское проявление любви не обязанность, а вот именно проявление любви. Если вы любите своего ребенка и хотите, чтобы он был успешен в жизни и видите его стремление, что он учится, он хочет, он создает себе базу. Я считаю, что это очень экологично, ему помогать, его содержать, давать ему деньги на его развитие пассивным, безусловно, что вы можете сделать. А если ребенок уже в это время работает, то есть он не учится, но он работает, он делает шаги, это тоже очень похвально, это здорово я считаю, что в этом возрасте уже дети могут жить отдельно. И это будет тоже экологично и здорово. В первую очередь для них же. Они научатся распоряжаться своими собственными деньгами. Они будут ценить родительский труд, родительские деньги. И это ну вот, тоже, если взять большинство принципов богатых людей, они да, за то, чтобы когда ребенок вступает в возраст, скажем так, когда он уже способен и хочет работать и может, то здорово, если они уже начинают жить отдельной жизнью. Это исключительно тоже в качестве воспитания. Так, читаю ваши вопросы. Вот. Тоже из распространенных вопросов мне интересно, кто в паре несет... Спасибо. Финансовую ответственность за детей и быт, должно ли это обсуждаться или кто как хочет так и распоряжаться своими финансами. Тоже это вот, знаете, это как из распространенных ошибок отношения к общему бюджету. Безусловно, надо договариваться о том, как вы... Будете, кто за что платит, да, или там были вопросы: а кто должен заплатить за коммунальные услуги? Слушайте, я не знаю, я не знаю, сколько вы зарабатываете, я не знаю, сколько зарабатывает ваш партнер. Вам нужно договориться. То есть, вы же еще раз: раздельный бюджет это не про скрывание доходов. Раздельный бюджет про то, чтобы у каждого был кусочек своей финансовой энергии. Тот, кто побывал на моем финансовом ключе, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Я знакомлю с финансовой энергией каждого человека, со своей собственной. И с этой энергией очень, ну, вы получаете возможность с ней взаимодействовать через все эти инструменты. И там происходят вообще очень интересные отношения с ней. Это когда я говорю про раздельный бюджет. А когда про общие расходы, когда про коммунальные услуги, когда у вас есть общие дети, и им нужна одежда, их нужно учить, когда рождается ребенок, нужно там, за садик заплатить, нужны деньги на игрушки, на развивающие, нужны деньги на памперсы, нужны деньги на очень многие виды, даже на качели-карусели, это важно. Пойти с ребенком в парк, там, где машинки, там, где какие-то аттракционы, и ребенок хочет, и не иметь возможности дать ему денег, это, ну, это грустно. И поэтому мама тебя не может покатать на каруселях, потому что все деньги у папы. Но ну, это как-то очень сильно неправильно. Нужно с папой заранее договориться, сколько денег будет выделяться детям на карусели, да? То есть если у папы папа зарабатывает больше, а маминого бюджета в этом случае не хватает. То есть до абсурда не нужно доводить эту ситуацию. Безусловно, конечно же, кто-то вот мне вчера я очень благодарна за этот комментарий. Кто-то написал, что я не понимаю, в чем сложность иметь часть жене, иметь часть мужу и иметь общий бюджет, общие расходы, которые будут распределяться в семье в зависимости от потребностей. Но это очень классный был комментарий, действительно. Но к этому, к сожалению, не каждый может прийти. Это зависит от воспитания, это зависит от ограничивающих убеждений, это зависит от того, чему нас учили наши родители и так далее. Так, вот вопросы сейчас. Ага, вот. Вопрос по теме раздельного бюджета. Это все про то же самое. «Раздельный бюджет в семье – это равно спать под разными одеялами или знакравенство здесь неуместный. Конечно, неуместный. <с> Виктория, спасибо за вопрос. Раздельный бюджет – это про то, что, знаете как, и у каждого есть и одеяло, и своя кровать, и общая кровать, на которой происходят самые радостные моменты в жизни. ну Вот как-то так. Потому что, к сожалению, как показывает опыт, жизнь Бывает разно, если у вас все хорошо с партнером, слава богу, дай вам бог счастье и так далее. но в жизни бывает всякое. Я знаете для... лично для меня, что было ключевым фактором задуматься над тем, что такое свой собственный личный бюджет, это история, когда мне было шесть лет, когда мне было шесть лет умер мой папа. И моя мама в 30 лет стала вдовой. Папа получал очень хорошую зарплату. Мой папа был военным моряком. Мы жили на крайнем севере. У нас мы были очень материально благополучной семьей. А потом папа умер, и мама осталась в 30 лет вдовой, со мной маленькой. И по профессии учительница в школе. Учительница в школе, несмотря на то, что это был Советский Союз, тем не менее у нее зарплата была маленькая, откровенно. И какой бы счастливой ни была семья, я всегда говорю о том, что для меня это был образец отношений между мужчиной и женщиной. Я вот помню маму с папой. Они всегда друг другу улыбались, они всегда друг друга обнимали и целовались. То есть я не видела там, повышения голоса, каких-то конфликтных историй. Я просто этого не видела вообще никогда. И при самых лучших обстоятельствах жизнь, к сожалению, может откладывать какие-то очень непредвиденные вещи, да, пусть Господь милует каждого от подобных испытаний, но для меня это был тогда один из очень серьезных уроков, одна из очень серьезных травм, что рассчитывать можно только на себя, И если я хочу жить хорошо. То я должна жить хорошо. Я должна обеспечить свое будущее или будущее своих детей. Не рассчитывать на мужчину, не думать о том, что только мужчина должен, потому что я выхожу за него замуж. Моя ответственность только точно такая же, особенно перед ребенком. Вот, что-то меня занесло. Я немножко не в ту тему сейчас пошла. Мы говорили все-таки о раздельном бюджете, да, а не не о своем финансовом собственном финансовом положении это все-таки другой вопрос вот как увеличить доход семьи если коротко вопрос такой как увеличить доход семьи не разделяя бюджет значит вопрос если коротко звучит так послушали вас у нас общий семейный бюджет послушали вас менять ничего не хотим нас все устраивает но хотим значит увеличить доход семьи смотрите не я сказала сказал мой любимый Альберт Эйнштейн. «Если совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать получить другой результат». Я не знаю, что конкретно в вашей ситуации нужно сделать по-другому, но если вы хотите получить другой результат, то что-то из действий по отношению к деньгам, к финансовой энергии вам нужно изменить. Вам не подходит разделять бюджет? Окей, okay. не разделяйте бюджет, сделайте что-то другое по-другому. А что именно? Ну, я не знаю, я даю очень много инструментов на марафоне расширения финансового сознания с Леной Блиновской. На марафоне финансовый ключ-энергия. На марафоне финансовый ключ мышления. Это все три совершенно разных марафонок, один другого дополняют и делают все больше и больше, увеличивают вашу финансовую емкость, увеличивают ваше психологическое отношение с деньгами. Мне кажется, что я сказала то, что я хотела вам сказать, прямо обозначила важные вещи. Я очень надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, я очень надеюсь, что я развеяла ваши сомнения и отношения к раздельному бюджету. И большое вам спасибо, что смотрите меня. Вы у меня очень, я хочу вам сказать большое спасибо. Вы у меня очень благодарные зрители, читатели. Спасибо вам за теплые слова. Мне, я читаю 80% комментариев, меня спрашивают, не знаю, читаете ли вы. Я читаю. Если я поставила лайк, значит, я прочитала ваш комментарий. Конечно, что-то может убежать, конечно, я могу закрутиться, что-то не прочитать, но я читаю почти все. Большое вам спасибо и до скорых встреч. Я для вас приготовила еще другие прямые эфиры, об этом буду говорить позже. Большое вам спасибо. Пока.